Как найти самый выгодный курс обмена электронных денег? Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Привет! Мне очень часто задают вопросы о... А... Как вообще начать, с чего начать, для торговли криптовалютой, чтобы зарабатывать на этом. И мы не будем тут сейчас обсуждать всякие стратегии, какие-то способы, как выбрать криптовалюту. К этому вы сами со временем придете. Есть два важных правила для меня, ну которыми я пользуюсь и рекомендую, наверное, своим зрителям также их взять на вооружение. Напомню, что у меня нет никакого финансового образования, корочки о его получении, и это все мое чисто субъективное мнение. Итак, первое, с чего надо начать, это не инвестировать большие суммы денег, которые для вас критически важны. То есть не надо брать кредиты под это дело, не надо продавать квартиру и думать что вот я сейчас заработаю пока на съемной поживу а потом еще больше квартиру куплю или две квартиры а заработанные деньги пущу в какое-нибудь другое русло такое мышление надо сразу отбрасывать в сторону и лучше вы зайдете на этот рынок с маленькой суммой пускай это будет там даже 10 смешных долларов 100 долларов но вы по мере нахождения в этом рынке вы будете обучаться вы будете понимать какие стратегии существуют подберете для себя какую-то определенную стратегию и вот эта минимальная сумма для новичков, она не такая критичная будет, потому что, во-первых, вы еще не опытный человек и... Вот этой маленькой суммой вы можете пожертвовать, чтобы научиться, чтобы разобраться, как это все работает и как тут можно заработать. Если вы первым делом от какого-то знакомого услышали вот я купил там биткоин по 10 тысяч, продал по 50, и думаете вот сейчас надо все, мне взять кредит, и тоже купить себе биткоин, если он с 10 до 50 вырастет, то из 50 до 100 вырастет. Конечно безусловно такой момент скорее всего будет, но не надо забывать, что Рынок как растет, так и падает. Если вы берете кредит и покупаете биткоин по 50 тысяч долларов, то, возможно, сложится такая ситуация, что в какой-то продолжительный период времени после вашей покупки он будет падать. И когда вы вкладываете сумму, которую вам нужно в скором времени отдать, или которую еще куда-то нужно направить, то есть нужные деньги, то у вас нет самого главного. Это времени, чтобы выждать, пока рынок пойдет в плюс, когда рынок даст вам выйти в плюс. Вы когда пускаете в оборот кредитные деньги, вы лишаетесь возможности ждать. И второе правило, плавно перетекающее из первого, это умение все-таки ждать и не продавать актив. Вы же покупали актив, который вам должен принести прибыль, не делать его убыточным То есть если вы купили биткоин по 50 тысяч, потом смотрите, график пошел вниз. 45, 40, 35. Мой совет, не надо выходить из рынка по стоимости ниже, чем вы покупали, то есть дождитесь, если вы посмотрите на график биткоина, то вы увидите, что за весь период биткоин давал возможность выйти в плюс, и те люди, которые даже там в 2017 году купили биткоин по 19 тысяч долларов, им рынок все равно дал выйти в плюс. Да, они ждали 4 года, но все равно этот момент настал. И если вы вкладываете деньги, которые для вас не очень важны, которые вы можете себе позволить потерять, от которых не зависит ваша жизнь, то, естественно, вы можете ждать 4 года. Вот так вот я использую связку из двух основных вот этих правил. И я просто не подвержен стрессу, как в некоторых чатах я наблюдаю. Люди сидят, и они просто молятся, чтобы курс какой-то криптовалюты он пошел вверх, они уже вышли. Хотя бы даже в ноль некоторые люди пишут и навсегда забыли об этом. Если вы не хотите то же самое переживать, что эти люди, просто заходите с суммами, которые вы можете себе позволить потерять. Если у вас нет таких сумм, то для начала научитесь в другом месте как-то заработать деньги, как-то сделать так, чтобы у вас были свободные деньги. И уже потом, если вам интересна тема криптовалют, торговли криптовалютами, то уже заходите в этот рынок, обучайтесь. Но и напоминаю, чем меньше сумма, тем меньше риски. А риски тут, естественно, присутствуют. Конечно, не такие, как в лотерее, но что-то около этого. У меня все.